Вот снова солнышко край, вот снова пчелы и май, вот чей-то плачет малыш, но слезы радуга лишь, а я иду на легке. Гуляю сам по себе, ты где-то там далеко, и мне все так же легко. Гуляю сам по себе, скучаю сам по себе, и я благодарен тебе за то, что ты есть везде. За то, что ты далеко, за то, что я не приду, Но вот все равно я найду тебя найду я одну. Вот снова солнышко-край, вот снова пчелы и май, А вот чей-то плачет, малыш.